Все это дело любого прикупало и, соответственно, там складировало еще в те времена, когда все это... У нас, например, дома до сих пор есть э, отпечатанная на каком-то там принтере допотопном, значит, э, из серии «Библиотека поэта собрание Магештама, значит, в таком э, Все это читалось, все это был это тоже дома такой фон, ну и, соответственно, там слушались... Там,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 остается, да, да. Не, не выбросишь, несмотря ни на какие-то там да, да. какие акции, какие-то непонятные встречи, каких-то непонятных да. людей, заявления, несмотря ни на что. Наверное, это и есть верность. Может да, быть, это... даже не юношеская верность вот прежнему, а след, который был достаточно глубок, чтобы оставить себя. Да, совершенно верно. Да. То есть это вот как раз то, что ничем, ну, кстати говоря, и тоже не куда то никуда. Несмотря на то, что да, прошло очень много времени, вот, и...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 вот тогда только я начал читать все, что, все, что мне попадалось. Хотя Евангелие дома было. Вот, и Евангелие я читал до того момента. Я тоже, кстати вот. говоря, да, я даже заглядывал проб... ради любопытства больше, да, открывал какие-то Да, какие да вещи, даже там. пробовал Ветхий Завет что-то читать, но тогда не, не получилось. Ветхий Завет я уже почитал уже позже. Ну и, соответственно, какие-то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 И при этом э, пишут довольно интересные вещи, причем как на музыкальном фронте, вот, так и на поэтическом. Вот, и я не буду называть сейчас имен, пожалуй. Вот, чтобы, и правильно, наверное. Да, да. Чтобы просто не, не, но, тем не менее, этот поиск, он продуктивен, вот, я считаю. И, э, безусловно, те люди, которые нашли, это не значит, что они становятся как-то менее интересными и там еще что-то, вот, но... Э,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 и